Она слишком быстрая, ребята, она слишком быстрая. Мама нет, мама нет, открой дверь, мама нет. Это она. Это она выглядывает там, нет? Жесть. Ну что же, хаюшки и котятушки, с вами снова Нелли. И как меня уже просили несколько раз, я видела в комментариях, бу-бу-бу-бу-бу, я снимаю игру Момо. Момо-момо. Только котятки на самом деле Момо это лишь скульптура из Японии. Получеловек, полу... курица? Не помню уже. Ну нереально лапы курицы? В любом случае, ребятки, не надо верить в эти фейковые страницы и даже ради смеха писать им навязываться и звонить. В принципе, вы делаете им бесплатную рекламу. Ну а мы начинаем! Загрузка! Загрузка, загрузка, загрузка! Какая страшная! Ну что ж, а, вот сам, да ладно! Привет! В смысле? Секунды какие-то идут. Или что это? Постойте, а это? А это? А это что это? Ой, да ладно, дверь открылась таки. Ага, смотри, тут какие-то непонятные пятна. Это типа... Нам надо куда-то спрятаться до того, пока не пришла мому. А то я просто так и... Не поняла самой соли. Или мне ее найти надо? Ага, я туда могу подняться. Я не могу подняться. Что? Чему у меня время остановилось? Это она там ходит? Мо? Это она? Вот флаг вообще. Что за? Что за... Что? Что? <свист> Исчезающий шкаф. Какая магия. А -а -а. Это типа она пыталась подняться наверх, но у нее не вышло? Блин. Мне одну только интересует вообще. Что за... Что за... Что за... Что? Серьезно? Такое вот, чувство, что нужно что-то найти в этом доме. Вот только не пойму еще что. Потому что мой лишь за Best это меня удручает. Смотрите, а там, кажется, впереди еще есть какая-то комната. Я могу провалиться, Ребзи. Вы это видели, да? Да ёперный карась. Вы видели там Мому, да? Ага. Да мы попросту можем следить за ней. Смотрите, что я нашла. Подвал. Знаете, как-то не особо это все проработано. Ну да ладно, вот это что? Вот это что такое вообще? Ару. Ладно, это что за домик, который, кстати. Наполовину обойти могу. Так, я только что видела Муму. Ладно, ладно, ладно. Что это? На лабиринт какой-то похоже. Ну да ладно. Печка смотреть стоит. Конечно же, я это открыть не могу. Наверное, это только обрабатывается. А, -а, -а смотрите, так мне надо до каких-то вещей дойти. За определенное количество времени. Вот что это такое. Что? Мама. Это... Блин, это стул. Я подумала, это мама. Это стул. О, боже мой. Блин, мама. Не по сценарию. Куда ты там пошла? Ага, вот она как ходит. Она, кажется, самую главную дверь охраняет. И не хочет никакой ко мне идти. Момо, дай моему плану сбыться. Пожалуйста. Она слишком быстрая, ребята, она слишком быстрая. Да, дубль 2, вот она ползет. Реально мне сюда и надо. Что тебе надо? Что? В смысле? Как так? Постойте, я что-то не поняла. Так, пока она там ползает, смотрите, что я заметила. Здесь есть еще одна какая-то вон такая комната. И она туда тоже заходит. А, постойте, так это... Нет, это не выход, это что-то новое. Мне назло, она развернулась. Но она поползла не туда. Так, я там заметила какую-то дверьку. Что это такое вообще? Ух ты. Это просто пустая комната. Что? Воистину, просто пустая комната. Окей. <свистит> момо нет! мама нет, закрой дверь! Мама нет! <свистит> Делаем еще одну проверку. Сейчас я ловлю Момо. Маму, поймай меня. What the fuck? Что за. <смех> <смех> <смех> что? Что, что, что, что, что? <смех> Простите, что, что, что? Вот то... The... <смех> Пошли вниз. Пойдем. Давайте я прямо на мому буду идти. Правда, есть вероятность, что это только из-за того, что мы на лесенке. Да, это из-за того, что я была на лесенке. Жесть! Ребята, мы нашли с вами баг! Круто! Это, знаете, раньше Ice the Horror Game, баги, пасхалки, текстурки всякая всякое десятая. А теперь игра Мома. Жесть! Так вот, она ползает здесь. Пошла оттуда. А мне надо вот сюда. Вау! Вы видели, да? Нет. Да ладно. Куда же ты возвращаешься, Мому? Мома глупая моя малышка. Дай мне, пожалуйста, выиграть в этой чертовой игре. Удивительно, как она меня в тот раз не заметила. Все, дверь закрыта. Смотрим. Фигня какая-то. Давай! О, как она зашла сюда? В смысле, что? Не понимаю, ребята. Мы все сделали. Я даже дверь закрыла за ней. Нет, я поистине не понимаю. Почему она за мной сейчас пошла? Ладно, давайте ловить маму. Ах, она меня сама поймала. Повернись со Момо. Момо, видели? Я закручу! Как она проползла через дверь? Как она проползла? И все таки мне кажется, что нужно дождаться окончания таймера. То есть, чтобы там было ноль. И все-таки почему она сюда идет? Почему? Что это такое? Что это лежит? What the fuck? Вот? Я, пожалуй, вот сюда встану. <связь> Что? Она меня через стенку увидела. Все, мама меня обнаружила. Каким-то чудесным образом эта кракозябра прошла сейчас через стенку. А я каким-то чудесным образом все еще от нее бегаю. Она меня догнала. О, да ладно. Раз, два, три. Йоп. Вышла! Я смог. Смотрите, что у меня со зрением? Что с полом? Почему мама такая бешеная? Она врезается башков в стенку, ребят. Что? Тут где-то часы есть. Зато можно люто так поугарать над ней. Зато мы можем рассмотреть ее. Смотрите, у нее что-то там какие-то ссадины по рукам и ногам. Учитывая то, что она в одежде, что у нее человеческие ноги вообще это вообще-то не мама, ребят. Я не знаю, что это за монстр. Сейчас мне эта картина напоминает домик в деревне. Ну что ж, в принципе задумка у, у автора игры неплохая, как говорится, он ну, хотел хайпануть и, видимо, очень сильно спешил. Если добавить немножко хотя бы интерьера там или еще что-нибудь, какие-нибудь ловушек в этих комнаты, или хотя бы, блин, физику, то очень даже неплохая игра получится. И, конечно же, нужно будет поработать над моделькой Момо самой, то какая-то это не Момо получается, а какая-то бабища. Которая ползает, а у нее юбка как шорты Да, это реально как шорты выглядят Или огромные мужские труханы И конечно же надо сделать что-нибудь с этими дверьками И с тем как Мому нас обнаруживает А то получается довольно-таки странно Что мы стоим прямо перед ней И она нас не видит Отходим чуть-чуть дальше, она нас замечает И когда мы идем к последнему предмету То тут уже без вариантов она нас находит Просто какая-то безвыгрышная ситуация получается но я надеюсь, что автор и сам поиграет в эту игру, поймет, что выиграть в ней почти нереально, это говорит только удача и, и масса попыток, и сделает что-нибудь. А пока что давайте еще раз позалипаем на жопец Момо. И думаю, на этом нас стоит попрощаться. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим царским лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал, на канал Крипик, и на канал ZRX Про. А я еще немножко над ней поугараю. <с> ну что ж, всем пока, котятки. <с> <с> Боже, что это такое? Мама, я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Гляньте! Она меня завела прямо на лесенку. Куда ты? О, ты бы могла мне подняться на второй этаж, спасибо. Смотрите, я в потолок. Момо? Пошли. Момо? Момо? Я кому сказала пошли? Да не в ту сторону, нет, Момо, не туда мне надо. Мама, я хочу наверх. Правильно, пошли сюда. Куда ты в стену-то выходишь? Момо? Блин, твоя жопа такая неудобная. Ой. Мама меня заметила, мама меня заметила. Мама, наверх пошли, пошли, пошли. Пошли наверх, куда ты... Что делаешь? Она застряла в итоге, ребят.